Хочется показать вам полиуретановую плиту для работы с пробойниками и отсекателями. Чаще всего используют при работе с кожей. Толщина данной плиты 5 сантиметров. Существенным преимуществом данной плиты является то, что инструмент при работе с ней совсем не тупится. Отверстия получаются качественными. Плита, которую я использую здесь у меня уже два года обе стороны и рабочие и надеюсь, что еще пару лет она мне прослужит. А когда поверхность придет уже в негодность ее можно просто зашлифовать миллиметра на два. И она опять будет как новая. Плиты эти бывают бел, чаще всего белого, но бывает и коричневого цвета. Размеры бывают самые разнообразные. В моей работе часто приходится использовать даже кусочки плиты небольшого размера. Их удобно вставлять внутрь изделия и делать какие-то отверстия в нужном месте. Я считаю, что данная плита это один из лучших вариантов для работы с пробойниками или отсекателями при работе с кожей. Спасибо за внимание.